Я приветствую гостей моего канала, а также подписчиков. Напоминаю, вы на канале Артем Фокследер. Я давно не выкладывал видео. Честно сказать, мало свободного времени. Что-то я снимал, но смонтировать руки так не зашли. Постоянный мой заказчик, можно уже и так назвать, обратился ко мне с очередным заказом. Вот для него я изготовил пару вещей. Сегодня у меня конкретно это кожаная со сменными блоками. Выполнена работа из итальянской кожи премиум класса. Покрасил я ее вручную, прошил хорошей итальянской вощеной нитью. Значит, папка, точнее тетрадь выглядит вот так. Края все обработаны. Заказчиком мы обсудили цвет палевый с подпальнями ему подошел он понравился можно так сказать и мы с ним договорились что покраска будет именно в такой цвет так сейчас фокус найдем момент вот значит внутри внутри у нас также Замечательно все прошито и замечательно выглядит. Для тех, кто не в курсе, шью я руками. Были у меня машинки профессиональные покупал, но в силу того, что очень редко я их использовал, я их продал. ну, скажем так, не нравилось мне то, как а, они а, вели себя в работе. не от того, что они плохие, а просто я привык а, видеть другой эффект в своих работах. Ручное, ручной шов он, конечно, тяжелее, труднее дольше выполняется, но а, по всем параметрам он меня устраивает больше. Поэтому машинки были проданы через полгода после покупки. И я продолжил выполнять работы по старинке ручным швом. Чаще всего я выкладываю видео сейчас в Инстаграм, в группу ВКонтакте. Под данным видео будет ссылочка. Проходите, подписывайтесь. То есть, если на YouTube требуется много времени, чтобы это снять, никто не мешал, да, смонтировать, то туда добавляется все намного быстрее и процент попадания на канал инстаграма или вконтакте группу выше чем процент попадания изделий на канал youtube ну вот наверное и все до новых встреч увидимся пока youtube